самой проблемной части, скажем, которая, которая вызывает наибольшие критические и принципиальные оценки избирательного процесса, это подсчет голосов. Я напомню, что еще в начале избирательного процесса, после, как только выборы были объявлены, мы обращались с этот разбирком с предложением принять Меры, которые в, в, в руках у Центра сберкома, в компетенции Центра сберкома э, для повышения доверия к выборам, для повышения, повышения их прозрачности. В первую очередь это касалось, конечно, э, установления процедуры подсчета бюллетеней, которая была бы понятна и вызывала доверие. У, и у наблюдателей и позволяло бы быть уверенным, что сами члены комиссии понимают, что они в итоге подписывают. Центр разбирком ответил, что это не в их компетенции, это в компетенции отдельных, значит, каждых, каждой конкретной избира... участковой комиссии. Но я напомню, что э, Центр разбирком вправе принять решение за любую комиссию. Когда мы анализируем уже по отчетам наблюдателей, то Наши наблюдатели не зафиксировали ни одного случая, когда бы подсчет велся действительно вот таким понятным, прозрачным способом, который, который бы в итоге привел к тому, что сами наблюдатели бы говорили, что у нас на участке все подсчитано правильно. Это вина исключительно органов избирательной администрации, центральной комиссии, в первую очередь вина в том, что в очередной раз на белорусских выборах нет доверия к результатам, озвученным комиссией.